Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Прежде чем переходить к основной теме этого видео, хотел бы вас попросить э, или вам сказать о том, что в описании этого видео есть ссылочки на телеграм канал Samsung Просто, на Яндекс.Дзен канал Samsung Просто, на Viber канал Samsung Просто. Я думаю, что все-таки в скором времени нам придется переходить на Яндекс Яндекс.Дзен и мы с вами встречаться в России, по крайней мере, сможем только там. Поэтому подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропускать все те новости, все те видосы, которые там будут. Телеграм-канал, где выкладываются все новости, и там же вы сможете задавать э, все вас волнующие вопросы и оперативно получать на них ответы. Также, дорогие друзья, в описании видео э, будет э, такие... Пунктики, как поддержка канала Samsung Просто. Если вы еще не знаете, но вы смотрите сейчас видосы в России совершенно без рекламы. Почему? Потому что они Google отключила монетизацию для российских, для российских каналов. Поэтому мы сейчас ничего не имеем. И если вы изъявите желание действительно от сердца поддержать канал Samsung Просто... В описании видео несколько способов это сделать Ну а теперь к основному Компания Samsung 5 марта написала вот такую вот заявление, Что она приостановила пока поставку в Россию своей продукции Связанной с проблемами в логистике Другими словами, авиакомпании, многие в том числе грузоперевозочки, Прекратились в Россию, да, они прекратили поставку в Россию или перелеты в Россию. Соответственно, проблема возникла доставки продукции. Возможно, это правда, возможно, действительно Samsung ищет какие-то другие решения логистических проблем, да, и другие маршруты поставки к нам в Россию своей продукции. Но, возможно, они лукают, потому что днем ранее они, так же как и Apple 4 марта, заявили о том, что они уходят с российского рынка именно из-за того, что Россия напала на Украину. Apple вообще все прекратила, в том числе и платную, так скажем, техническую поддержку своих девайсов, ремонт своих девайсов. Оставив еще пока что э, ремонт по гарантии в России. Но и то скоро его, наверное, прикроют. Поэтому, кто его знает, возможно, скоро мы вернемся, как в свое время в Советском Союзе был такой теневой или черный бизнес, как фарцовка, где люди определенные, да, Продавали зарубежные товары за базно бабки у нас здесь в Советском Союзе. Вот даже пример такой. Джинсы Леви Страус стоили 120 рублей. Зарплата у моей мамы на тот момент, это 80-е годы, 1980-е годы, была 125 рублей. Она работала лесовщиком на железной дороге. Поэтому, чтобы купить джинсы, нужно было отработать месяц. Но помимо этого, еще нужно было найти, где их купить. Не дай бог, конечно, чтобы мы к этому вернулись, но может быть всякое. Помимо Samsung и Apple есть и другие смартфоны, достаточно хорошие, такие как Xiaomi, Honor, Vivo, Meizu и т.д. И. И. Китайских брендов сейчас вот так, они развиваются семимильными шагами, их технологии улучшаются и качество вообще становится вот таким. Возможно, мы скоро будем пользоваться только их смартфонами и их пустами. Если у вас есть какая-либо другая информация, в принципе, пишите в комментариях, мне будет интересно это почитать. А также, как вы думаете, какой бы вы китайский смартфон хотели иметь у себя, если вдруг так получится. Спасибо вам за то, что вы были на канале Samsung. Просто подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии, естественно, только в том случае